дождь, снег, сильный ветер, переправа через реки. Все поменялось, когда один умный, действительно умный человек подумал. Слушайте, мы поджигаем форт петелем, а фитиль поджигаем огниво. Может быть нам попробовать приделать огниво ружью? И появились сначала колесные замки, один из первых эскизов. Например, у 1500 год примерно. А потом их начали делать. Видели в музеях ружья вот с такими круглыми замками? Ключ ставится, как в старый старый, грубо говоря. Там вращается колесо на пружинке и рубит перед, не кренит, перед. Искры много, оно почти всегда срабатывает. Но очень сложно, очень дорого. И главное, от 5 до 10 выстрелов и нагар пороховой забивает систему насверт, уже рукой не чистить чистится, убирать надо. Поэтому со временем делают вот такие кремниевые удары. Видите, действительно огни. Отвел лапку с кремнием, опустил, огниво, прицелился. Магия, вспышка искры, таб холодный крем.